Не бойся, 21 первого, миссис. Консервы не прячь на беду в сыре. Я твой карманный ручной апокалипсис, о котором не знают индейцы Мая. Не бойся вспугнуть поворотом Сиэмы. Не отводи глаза. Интуитивно. Я коллекционный, послушный деланный. Мне от себя уже стало противно. В крыльях, кости, полпроцента пера. Нимба над маковкой не найти. Я твой хранитель. В шкуре от церби Мне никуда уже не уйти. Не кричи, что глаза мои стали другие. Что синяками покрыты плечи. Я под контролем твоим стихия. Хочешь стихии? А хочешь увечья? Закрой меня крышкой. Носи в кармане. Любое желание рублю на корню. Я твоя личная буря в стакане. И вреда тебе не причиняют.